Друзья, меня зовут Рав Александр Галенгерш, я равен Самары в области вот, Конгресса еврейских религиозных организаций Объединения России, Кераор. Сегодня мы представляем вашему вниманию такой небольшой наш проект. Очень болезненная тема, все, что связано с прививками, очень для многих сложная, малопонятная. Я хочу просто с вами поделиться тем, как еврейский народ, как еврейская традиция решает подобные вопросы. Надо ли прививаться и какое принимание Опираясь прежде всего на близких нам людей, на друзей Которые одновременно являются докторами, профессионалами, экспертами скажем, в своей области Почему это нужно делать? Дело в том, что еврейский закон, связанный с практическими решениями Обязан по определению содержать один момент да? Нужно опираться на мнение профессионалов И тогда уже применять и после этого, разобравшись с ситуацией с помощью экспертов Принимать решение относительно закона Закон требует от нас очень остерегаться за наши души. Одна из центральных заповедей иудаизма. Имеется в виду человеческая жизнь, требует становится превыше всего, отменяет все остальные законы и заповеди, и требует от нас очень трепетного и серьезного отношения. Поэтому сегодня мы обратились к профессионалам, к докторам, которые помогут нам высказать свое мнение и помогут нам это решение принять. Лично для себя я решение принял, привился спутником, вся моя семья все близкие тоже это сделали и естественно это там уже забрались в ситуацию и приняли такое решение. Здравствуйте, меня зовут Андрей Дмитриевич, я главный врач в госпитале ЭДК. Более года назад я переболел новой коронавирусной инфекцией. После этого у меня сформировался иммунитет, но несмотря на это в прошлом месяце я сделал прививку от коронавируса. На мой взгляд это очень важно. Потому что мы прекрасно знаем, что вирус мутирует. Появляются новые штаммы. Об этом хорошо известны из средства массовой информации. И специальных медицинских докладов. И повторное инфицирование возможно. В этой связи прививка, конечно же, будет защищать меня. Моих близких, моих родственников. Моих коллег, с которыми я работаю. От новых тяжелых форм этого заболевания. Каждый из нас понимает, что мы можем заболеть повторно. Важно, чтобы заболев... У нас не было тех форм заболевания, которые приведут к нашей с вами инвалидизации. Таким образом, прививка очень важна. Это дополнительная гарантия для меня. Я призываю всех привиться. Я был ночмедом в течение трех месяцев коронавирусного госпиталя. Поверьте мне, это очень страшная инфекция. Болеть коронавирусом очень страшно. Прививайтесь и будьте здоровы. Добрый день. Меня зовут Татьяна Николаевна. Я врач-онколог медицинской компании ДК, группа компании «Мать и Дитя». Сегодня я и мои коллеги говорим о вакцинации, о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции. Какие вопросы поступают к онкологам? Кому нужно, кому можно, кому лучше немножко подождать. Мнение на этот счет сформировалось. Многие группы медицинских экспертов рекомендуют, чтобы большинство онкологических пациентов, в том числе с заболеванием в анамнезе, имели профилактическую прививку от COVID-19. Все люди индивидуальные, а особенно люди с заболеваниями, с онкологическими заболеваниями. Поэтому перед вакцинацией рекомендовано обратиться к своему лечащему врачу-онкологу или группе врачей, которые занимались или продолжают заниматься лечением вашего заболевания. Если противопоказаний выявлены не будет, тогда, конечно, нужно. Здравствуйте, я врач Акуша Бенников, компании ДК Киселева Наталья. Как врач, я понимаю, что остановить пандемию может только вакцинация. Других методов создания всеобщего иммунитета нет. В моей семье переболели коронавирусом практически все. Я не болела и вакцинировалась первая. Сейчас привелись уже все остальные. Несмотря на то, что болели, но болели осенью прошлого года, поэтому сейчас уже все нуждались в вакцинации. Вакцинация позволяет предотвратить тяжелое течение коронавирусной инфекции, то, чего мы так все боимся. Поэтому я транслирую свое мнение близким, друзьям, пациентам. Призываю вас всех заботиться о своем здоровье. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Шерина Евгения Михайловна. Я врач-кушер-гинеколог. По роду своей деятельности меня часто спрашивают, нужна ли вакцинация. Безусловно, это выбор каждого. Но делая свой выбор, пожалуйста, не забудьте о своих близких. Им очень нужна ваша помощь. Что касается беременных женщин, это вопрос крайне дискутабельный, но все ее окружение должно вакцинироваться, дабы защитить ее саму. Поэтому я за вакцинацию. Будьте здоровы! Добрый день! Меня зовут Бородина Любовь Я доктор-эндокринолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков Самарского государственно-медицинского университета. Сегодня мы говорим о вакцинации от COVID-19. Наблюдения за людьми, болеющими COVID-19, показывают нам, что заболевание протекает непредсказуемо. У кого-то это легкие формы, но, к сожалению, все чаще мы встречаем средние тяжести протекания заболеваний или тяжелые формы до летального исхода. А я, как доктор, очень часто сейчас сталкиваюсь именно с последствиями. Особенно это касается заболеваний таких, как сахарный диабет и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Вакцинация формирует коллективный иммунитет, и тем скорее закончится пандемия. Длительно существующий постоянный стресс нашего организма приводит к нарушению различных органов и систем. Особенно страдает центральная нервная система, сердечно-сосудистая и эндокринные системы. Соответственно, для себя мы можем сделать большой вклад, вакцинируясь, и уменьшить общую тревожность свою и обезопасить окружающих вокруг. Про себя могу сказать, что я перенесла COVID-19 в, в октябре 2020 года, а я не хочу пережить еще раз. Я сделала прививку двухэтапную, Спутник Ви. Вакцинация – это личное дело каждого, но мы можем победить пандемию вместе. Здоровья вам! Я сделала прививку от ковида, потому что считаю, что это необходимо. Это позволит мне оставаться здоровой. Я сделала вакцинацию вакциной Спутник дважды, имею правильный QR-код, могу посещать общественные места и, самое главное, я не представляю угрозы для окружающих. Я считаю вакцинацию необходимой для всех людей, у которых нет медицинских противопоказаний. На основании базы доказательной медицины эта вакцина является безопасной и рекомендована к применению, поэтому я и большинство моих знакомых, коллег, врачей, медсестер ее сделали, рекомендую это сделать вам также. Я Костригина Галина Николаевна, врач-кардиолог высшей категории из Самары. Я решила сделать себе прививку от COVID-19, так как у меня есть факторы риска. Это сахарный диабет второго типа, гипертоническая болезнь, избыточная масса тела, возраст 60+. Я себе прививку с ВИ в марте этого года. В нашей семье осложнений на вакцинацию не было. В настоящее время вирус ведет себя агрессивнее, заболевание протекает тяжелее. Я, как врач, рекомендую всем привиться, чем лечиться. Спасибо за внимание.